Здравствуйте, мои дорогие друзья, здравствуйте, самые лучшие на свете зрители. Я готовлю для вас очередное видео о сервировке стола. И, кстати, первые кадры, которые вы видите, это как раз оттуда. Но перед этим я вам хочу показать, как другие сервируют стол с лимонами. Итак, приятного просмотра, мои дорогие. А я с вами хочу попрощаться и пожелать вам всего самого хорошего самое главное здоровье и мирного неба над головами так декор с лимонами!